Всем добрый день! Тема сегодняшнего видео – проверка дальности портативной CB радиостанции Альфа-27. Проверку мы будем производить через эхорепитер R401. Это симплексный ретранслятор принципиально от думплексного ретранслятора отличается тем, что прием и передача сигнала происходят не одновременно, а по очереди. Сначала прием, затем передача. Таким образом, мы сможем оценить и эффективность штатной антенны радиостанции, и мощность передатчика. Итак, сейчас мы находимся возле нашей базы. Давайте проверим, работает или нет репитер. Раз, два, три, четыре, проверка репитера. Раз, два, три, четыре, проверка репитера. Репитер работает. Двигаемся дальше. На улице ужасная жара, мы прошли всего 500 метров. И давайте еще раз проверим связь нашей радиостанции. Раз, два, три. Проверка репитера. Раз, два, три. Проверка репитера. Связь есть. Идем дальше. Так, включаем, и у нас уже километров и мы снова проверяем радиостанцию раз два три проверка репитера раз, два, три. проверка репитера присутствуют небольшие шумы но это я думаю из-за чувствительности репитера а так связь в принципе разборчивая на 5 баллов Итак, мы прошли уже полтора километра, становились в тенечке. И давайте проверим радиостанцию, связь с репитером, есть ли все еще или нет. Раз, два, три. Связи нет. Давайте еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. связь есть, но, как слышно, не до конца разборчиво. Попробуем отдалиться еще дальше. Так, мы находимся на расстоянии примерно 2 километра от нашей базы с репитером и радиостанция связи у нас уже видно, нету. Раз, два, три. Проверка репитера. Прием. Ну, как сказать, связи нету. Точнее, связь есть, но она не разборчивая. Я думаю, это из-за того, что радиостанция не очень хорошо принимает сигнал от репитера. Антенка все-таки коротковата. Если использовать автомобильную антенну, то связь, наверное, будет лучше. Намного лучше. Ну вот, пожалуй, все.